Зависолёная сосиска, это я, вот! Это я, я, я! Я! Я! Я! Сегодня я вам покажу, как с магистра-хранителя палка-палка-палка апнуть за одну игру Глобала! Это который... Как глобал-то называют? Глобала, короче! Просто, смотрите! Это гайд, ребята! Но прежде чем начнется видео... Блин! Поставь лайк под машиной, ты найдешь телефон! Просто выйдешь в... Как? Куда он выйдет-то, блядь? На улицу ты выйдешь, увидишь первую машину, и под ней будет лежать новый iPhone с росписью Влада Бумаги. А если ты еще и подпишешься, твоя мама будет жить вечно. И она будет самым добрым человеком. Она не будет застрелять делать домашку. И она тебе будет покупать самую вкусную еду, которую ты только хочешь. Вот. Еще нажимайте колокольчиком. Блин, мои любимые подписчики, я вас так люблю, блин. Спасибо, что вы сделали меня тем, кем я являюсь. Так, ну что ж, начнем. Прежде чем стать э, глобалом, нужно зайти в соревновательный... Вот, э, смотрите, кто не знает, как начать вообще играть. Вот, э, заходите в Counter-Strike. А, вы, наверное, даже не знаете, как в Counter-Strike Counter зайти, сейчас вам покажу. Вот, смотрите, вот ваш главный экран, да. Нажимаете на Global streak, э, Strike Strike yeah, E Global Offensive. Это сокращ... сокращенно CSGO. Это типа, ну, CSGO, вы думали, что игра называется CSGO? Нет, она называется Counter-Strike Global Offensive. Ну, если вы не знали, конечно же, ребят. Блин, ну за такую информацию вы по-любому не знали. Поставьте лайк! Вот вы зашли в Counter-Strike, и вам нужно найти кружочек, в котором треугольник... Вот, вы нажимаете на него, и у вас появляется вот это окно. Вот, тут много режимов, но вам нужен именно соревновательный режим. Соревновательный режим. Если у вас нету магистра-хранителя, палка-палка-палка-палка, э -э, лайфхак не будет работать. Гайд, гайд не будет работать. Вот, это обязательное условие. Поэтому, если у вас нету, идите играйте и апайте. В общем, заходите на даст, да? Нажимай... Обязательно нужно нажать, нажать для приглашенных друзей. Это очень важно. Это баг в CSGO, если кто не знал. Нажимайте «Начать». И ждете. А пока мы ждем, э, кто-то может, конечно, усомниться в моем в профессионализме. Но, смотрите, у меня есть медалька за 5 лет, значит, я играю в Counter-Strike 5 лет, значит, я разбираюсь в этой игре. Ну, вы понимаете, да? Я профессионал своего дела. У меня учился симпл, как бы играть. Вот, игра нашлась. Нажимаем принять. два раза. Вот так вот кликаем. Это тоже баг э, в CSGO. Обязательно два раза нужно кликнуть, чтобы вы опнули глобал, ребят. Во, вы. Хоба! Вы заспаунились! В, в, вот здесь вы заспамлились, в общем-то. Нужно идти обязательно с ножом на врага. Вот так вот смотрите, И врага, если здесь нет врага, значит, лайфхак работает. Значит, вы добились э, вот этого. Ну, типа, вы все сделали правильно, и бак работает. Следующее, что вам нужно сделать, это подойти к шине. Она находится вот здесь. Green, hello. А hello, Uh, коммуникацию с тиммейтом мы потом обсудим, в общем-то. Uh, подходите к uh, вот сюда, и вот обязательно именно вот этот, вот это, вот это, uh, что это, вот это граффити нужно нанести, тогда бак точно сработает. Это uh, плюс 10 uh, uh, к опыту будет, и это вам поможет апнуть глобала, в общем. Вот, все. Видите, мы заспавнились а значит бак работает, ребят. Ха-ха-ха! Лошок, блядь! Вот что будет, если вы не будете слушать мои лайфхаки, блядь! Помогите, на меня напали, блядь! ⁇ баный в рот стреляют! Пиздец! Поддержка, поддержка! Блядь! На меня напал лысый мужик с автоматом калашникова, блядь! Так, теперь обсудим коммуникацию с тиммейтами. Нужно... Блядь, вы пиздец! Ненавижу тиммейтов! Нужно надолать с ними... Ну... Короче, очень хорошее отношение. Нужно зарекомендовать себя как хорошего игрока. Привет, я Global на основе, блять. У меня три часа в Майнкрафте. На втором же раунде нужно сразу же купить бронежилет плюс шлем, набор снапера и купить МП-7. Тогда бак точно сработает. Покупаем вот, вот именно вот эти гранатки. Никакие другие именно эти. Записывайте, ребят. Ну, вдруг забудете. Идем на лонг. Смотрите, смотрите, смотрите. Uh, uh, long, это да, даст, блять, 30 хп нам. Блядь! Запомните главное правило в Counter-Strike: никаких эко. Э, эко делают только нубы. Вот серьезно, никаких эко. Закупайтесь на 0 всегда, в каждом раунде. Поэтому почему MP7 самый классный же, Потому что он дешевый. Ну давай, давай, убей, ну убей ты его, блядь. What? Сука, давай, блядь. Нахуй ты АВП берешь, ёбаный рачила, блядь. Давай, давай, второго убивай, бля. Давай, давай. Ну, ну, ну. Ну да-да-да-давай, да, ну убей ты, блядь, уже кого-нибудь, ну что ты делаешь? Боже, блядь, какой сука рак ёбаный, блядь, я, я в шоке просто. Я бибиби-биби. би что нахуй? Ну что такое лошок, блядь? Да нахуй, я? Пасовь себе яички, блядь. Сосать Ну реально, блядь. Ну, пацанчик, ты, блядь, СТС, посмотри, мальчик, блядь. Обязательно нужно добиться счета 6-6, а, подойти к машине и наклеить на нее вот эту, вот это граффити. А, если вы не наклеите на нее, ну, типа, у вас, как всегда, ну, ничего не получится. Ребя ребят, смотрите, негр. Я нашел негр в CSGO. Охуеть. Когда счет 8-7? Обязательно подходите вот к этому месту и вот так вот наносите граффити. Это баг в Майнкрафте, и все его не фиксит много лет. Это точно вам поможет. На последнем раунде подходите к букве А, вот, которая у ланга. Вот так вот, раз, чё, два, чё. три, делайте и все. И вы должны обязательно выиграть. Если вы проиграете раунд этот, это очень важно. Если вы проиграете, ну, ну ничего не получится, вы должны обязательно выиграть. Блять, сука. Mm, Ладно, похуй, похуй, похуй. Срому блять подписчиков наебут, так что похуй. <связь> блять, это было <связь> я охуел, Ну, короче, блять. <связь> смотрите, смотрите, сейчас мне попадет глобал. Я вам вот сейчас смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. Лайфхак работает сто процентов. Вот и все, у меня глобал. Всем спасибо за просмотр, ребят. Ставьте лайки. Пишите в комментариях, если сработал это... Что сработало там? Если мой гад сработал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Распространяйте это видео, пусть все узнают, как капнуть глобала. С вами была сосиска. Всем пока!